Привет, друзья, меня зовут Алексей, многие меня знают как Адвер, я игровой видеоблогер, а стример, пришел сюда два дня назад, точнее три дня назад, первый раз сюда попал, обследовался, на следующий день сделал коррекцию, и сейчас уже обладатель стопроцентного зрения, что не может не радовать, если коротко, то дорого и качественно смело рекомендовать хотя я бы подождал еще несколько дней на самом деле но пока что все идеально и выше всяких похвал и ожиданий я волновался перед операцией во время операции но удержал себя в руках все очень быстро и просто прошло два 3 часа после операции было немножко некомфортно после этого абсолютно никакого чувства дискомфорта Просто обладаешь отличным зрением, просыпаешься утром с ощущением вау-эффекта. Я с собой еще и притащил Романа, гнум олейника, которого многие тоже знают. У него все прошло чуть хуже, но он тоже очень доволен. Поэтому не бойтесь, делайте. Чем раньше сделаете, тем это выгоднее вам будет. Больше будете с хорошим зрением дольше. И... По деньгам, я думаю, она купится в ближайшие годы, потому что не придется менять очки и... и покупать постоянно линзы. Так что всем спасибо, я доволен.